Ах, вы мудрецы из далекого края Шли той же дорогой за той же звездой Ведь древние книги давно предсказали Один на младенце с великой судьбой Звезда Вифлеемская, зверь, светится под миром уставший Родится, то чудный младенец Христос, Рождество, Рождество, Рождество, Свет надежды, любит Рождество, Рождество, Рождество, радость в мире, покой, Рождество.